Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака РАК на сентябрь месяц. И вначале хочу поблагодарить Наталью и Елену за донаты, конечно. И давайте теперь перейдем к раскладу, посмотрим, что, дорогие РАКи, ждет вас в сентябре месяце, какие задачи перед вами стоят. Первая карта – Дама Жизлов. Ну, скорее всего, стоят какие-то рабочие задачи, да, когда нужно навести где-то порядок, проследить за кем-то, за соблюдением какого-то закона. Возможно, вопросы матери, да, или старшей женщины, или начальника на работе, контакт с начальником, да, очень тесный. А вообще, в работе для работы это очень хорошая карта, да, она говорит, будет карьера, рост, развитие. Только нужно взять на себя как бы лидерство в каких-то ситуациях проявить свою волю, силу, власть, решительность, ну, иногда и заботу. Успех придет благодаря сотрудничеству с женщинами. И совет по карте – ярко проявите себя, будьте независимы, сами определяйте свои цели, принимайте самостоятельные решения, продемонстрируйте уверенность в себе и оптимизм. И для вас важно будет, да, вот социальная реализация, успех в карьере проявить, работа будет очень важна для вас. Давайте посмотрим, через какие события, да, может это все произойти или вообще какие события будут. Семерка Пентаклей, перекресток, распутье, когда мы оцениваем, да, в какой ситуации мы находимся, когда мы думаем, а надо ли мне вот то, чем я занимаюсь а достаточно ли мне платят, да, а достаточно ли вообще я зарабатываю? И здесь вот такое перепутье, когда вы можете выбор сделать: занимаюсь ли я дальше тем, чем я занимался, да, но нужно будет еще вкладывать силы, энергию, и результат будет еще не скоро, ему нужно подождать. Либо я ищу что-то новое, начинаю заниматься чем-то новым, но там я тоже не знаю, какой будет результат, но как бы ищу то, что принесет мне Быстрые доходы, быстрые деньги, быстрые результаты. Посмотрим вторую карту. Десятка пентаклей. Ну, вы сделаете, видимо, правильный выбор, потому что десятка пентаклей ⁇ это семья, это род, это укрепление материального положения, это хорошие какие-то сделки, условия, покупки, продажи, это хорошие отношения в семье на работе. И эта карта говорит о том, что если у вас какой-то кризис или что-то не получается, да, старайтесь объединяться с кем-то, старайтесь идти на компромиссы, искать, ну вы должны как бы лидером быть, да, и ответственность брать на себя. И одновременно вы должны создавать сильную какую-то команду, она из родственников, или она из коллег, или из работников, здесь у каждого по-своему, да. Но как бы успех вы добьетесь именно сообща, объединяясь с кем-то. И, может быть, если нужна помощь родных, да, вам, может, там, вы думали, денег не хватает на какие-то задачи, то обратитесь к ним, родные должны помочь. Может, еще по этой карте решаться могут у кого-то вопросы детей что мне нужно для детей что-то приобрести, купить или как-то их обеспечить. И здесь прям совет по этой карте, что думай о финансах, да? создавай базу для своих детей, создавай вот эту основу, на которой будет развиваться твоя семья и твой род. Давайте посмотрим, ну в общем, две финансовые карты, смотрите, да, вы все в работе. Здесь очень важно, видимо, вот не упустить вот этот шанс порешать вот эти задачи, чтобы улучшить материальное положение. Третья карта, семерка мечей, карта ума, хитрости, ловкости, когда мы ищем какие-то выходы из каких-то ситуаций и удачно их находим благодаря своей смелости, своей сноровке, своему, своей логике. Карта говорит о том, что если вы свои реши, ну, решаете свои так вопросы все это применяете, это вас ждет успех, но имейте в виду, что и кто-то другой может ловчить, кто-то другой может искать какие-то варианты, выгоды для себя. Здесь, либо вы, да, победите в этом плане, возьмете для себя какую-то выгоду, либо кто-то другой. И это тоже нужно знать, и нужно это понимать. Для решения проблемы используйте вот эти хитрость свою, смелость, ум, действуй скрыто и тихо, да, не озвучивая другим, что ты собираешься делать. Собери информацию, да, чтобы можно было проанализировать. Карта говорит, решение есть, выход есть. Ты можешь решить эту задачу, но нужно действовать как-то неординарно, необычно. Вот какие-то ходы продумывать. Может быть, если нужна помощь чья-то, да, не напрямую идти, а в обход, да, подумать, а кто лучше это сделать, а через кого это лучше сделать, и тогда вы добьетесь успеха. Но будьте осторожен, как бы, да, говорит эта карта, потому что это не только вы хитрите и ищете свои выгоды, но и кто-то другой. Так, может быть, еще по этой краже, карте кража мошенничества, да, или ваши, или в отношении вас, поэтому здесь будьте осторожны. Кто-то, кстати, может быть, по этой карте будет думать, как скрыться от налогов какой-то провести нелегальный бизнес, бизнес, да, как-то деньги отмыть. В общем, здесь у каждого свое. Давайте посмотрим теперь по работе. Карта повешенная, может быть, какая-то подвисшая ситуация будет, да, или надо будет взять какую-то ответственность на себя надолго, и вы будете чувствовать, как я привязан к этой работе, к этому какому-то заданию, какому-то проекту. И это на какое-то достаточно долгое время. Для кого-то эта карта показывает, что я устал и не хочу вообще действовать, я хочу бездействовать, я хочу вообще ручки сложить и ничего не делать, да, вот уже до того всего надоело. Но здесь совет один – отдых всегда восстанавливает силу, да, общение с другими, изучение чего-то нового. И карта говорит, посмотри на ситуацию, на проблемы вообще с другого угла, да, Здесь видите, с ног на голову, как бы человек должен перевернуться, чтобы понять, как решить задачу, как решить проблему, как достичь результата. Карта жертвенности, когда надо пожертвовать временем, энергией, силами своими, да, для того, чтобы достичь какого-то решения, то есть, то есть результата, да. И здесь карта еще говорит о том, что нужно отказаться от каких-то старых взглядов и каких-то ценностей, потому что это мешает идти вперед. Нужен новый взгляд на ситуацию, переоценка своих каких-то старых ценностей. И карта говорит, что если будет на работе какой-то кризис, торможение, зависание, э, спад, задержки, проблемы, ограничения и потери, то это все только для того, чтобы вот, твой взгляд поменять, да, чтобы показать какой-то новый путь, чтобы толкнуть на этот э, новый какой-то путь. У кого-то это, ну вот как отказ от деятельности просто, что я не хочу действовать, да. И надо у каждого смотреть, конечно, индивидуально. Где-то вот надо пересмотреть и начать действовать, да. А где-то у кого-то просто нужно отказаться от какой-то деятельности, которая не приносит дохода, не приносит какого-то результата. И в этом плане вот сложить ручки, и я больше не буду этим заниматься. А по здоровью эта карта может говорить, что если будут какие-то праздники, осторожно с алкоголем, потому что это алкогольное опьянение. Кого-то могут отстранить от работы посредством какой-то болезни, например. Если вы что-то не хотите закрывать, заканчивать, если вы не видите, что вы не туда идете, могут просто вас на время выключить из рабочего процесса, да, положить в больницу, заняться здоровьем. И тогда вы, там будет время подумать, да, туда ли я иду, и то ли я делаю. Что еще... Но совет по этой карте пожертвую чем-то ради большего, может быть что-то малое, нужно отдать, чтобы получить больший результат. Так, так, так. Конкуренция, да, какая-то может быть. Не торопись, карта говорит в своих решениях, в своих каких-то действиях. И если будешь цепляться за старое, то будет ситуация разворачиваться как бы не в ту сторону. Так, у кого-то эта карта будет проигрываться как кризис, и как, как ситуация безвыходная, будет оказаться. И может даже человек будет думать, что я жертвую собой, вот прямо как жертва, себя ощущать, что, как, не знаю, на работе может быть как козел отпущения, да, или коза, когда все пользуются мной, когда меня не ценят. Вот такие мысли могут быть. Так, ну по этой карте вот как бы э, совет один, что посмотри, смени свои взгляды, э, смени свое вот мировоззрение, да, посмотри по-другому на проблемы, и тогда ты сможешь это решить. Или пожертвуй временем, энергией, приложи больше усилий, а для кого-то откажись от действий, да, не занимайся тем, что тебе не приносит результата. Если вы ищете работу, здесь, скорее всего, надо будет... Ждайте еще Меркурий у нас 10 числа пойдет в ретро-движение. Да? Если хотите найти, вот старайтесь до 10 сентября это уже сделать. Давайте посмотрим теперь по любви, по отношениям. Четверка чаш. Я сильно, как сказать, поглощен собой. Да? Я все внимание направляю на себя. Я переживаю какие-то внутренние там, переживания, какой-то внутренний кризис зациклен только на себе, я не смотрю на других, на близких, на детей, да я только думаю о том, что у меня какие-то проблемы, мне что-то не достает, не нравится, не хватает. Карта советует, с себя переключи внимание вовне, да, в мир, посмотри, какие новые возможности мир тебе предлагает. Видите, вам делается предложение от мира, что ты можешь изменить ситуацию, которая тебе не нравится, но вы можете ее не заметить, потому что сильно зациклены на себе, по этой карте говорят то ой, не то чтобы не так свистишь, не так летаешь да все не устраивает человека а то денег нет то смысла то трамвая да, в смысле любая ситуация она рассматривается только в, в, в таком негативном ключе да и будет может быть даже в депрессию кого-то но вот перестаньте в себя смотреть что мне не нравится посмотрите что мне нравится что мир мне предлагает а что чувствуют мои близкие, что чувствуют мои дети. Обратите внимание на них, дайте им то, что им нужно, да, и получите то же самое, что нужно вам. И если вам нужно будет порешать какие-то семейные дела, дела, связанные с детьми, может быть, финансовые вопросы, вам будут предлагаться возможности для того, чтобы это решить. Главное их увидеть, заметить и принять. Так, давайте посмотрим э, колоду э, мистера Фримана, который говорит о том, чего нам как раз не достает, не хватает, о чем вы так переживаете, да, и что может помешать добиться успеха. Так, э, карта отвержения семьей, да, у кого-то вот эта сторона проиграется. Я отказываюсь от семьи, семье не нужен я, и плохие отношения с родителями или детьми. Во-первых, когда мы отказываемся от семьи, мы отказываемся от родовой энергии, да, и у нас потом начинает все ухудшаться. Всегда надо стараться семьей держать хорошие отношения, особенно с родителями, потому что именно через них к нам идет родовая энергия. Если мы прерываем с ними связи, нам перекрывается помощь от рода, тогда нам не идут подсказки, тогда мы принимаем неправильные решения и заходим просто в тупик жизненный. И потом ничего вообще не можем решить. Поэтому это опасно для себя. Семье не нужен я. Если мы не нужны семье, нужно просто, значит, отойти в сторону, заняться развитием себя, заняться укреплением своего положения материального, духовного, развитием своего, как бы, да, роста по жизни в социальном мире. И когда вы будете самодостаточны, когда вы будете иметь все, что вы хотите, когда вы будете уверены в себе, да, вам не нужна будет поддержка рода, тогда род увидит вас, будет нуждаться в вас и будет обращаться к вам, возможно, за помощью. В такой ситуации вот так надо как бы себя вести, да. Займитесь собой, развитием себя. Плохие отношения с родителями или детьми. Ну, это, в принципе, я уже сказала, да. С детьми, если отношения плохие, и когда мы там дети от нас отрекаются, мы там отрекаемся. Эта точка ставится на развитие рода. В смысле, если мы не любим детей, ой, как там было? Ну да, если мы не любим детей, отказываемся от них, значит, мы не хотим продолжения нашего рода. Значит, фактически мы желаем, мягко говоря, смерти, да, потомкам. И поэтому род дальше не будет развиваться, это опасно. Как опасно отказываться от поддержки рода от родителей, да, так и опасно отказываться от детей и с ними иметь плохие отношения, потому что это завершение как бы рода вообще, да, это опасно для детей. Дальше. Семья, род и предки на, на второй стороне. Так, для меня семья слишком важна, я живу ради семьи, не хватает семьи. Ну, кому не хватает семьи, у вас в этом месяце будет возможность как-то либо ее обрести, потому что вот, и возможность-то есть, надо увидеть. Потому что у вас десятка была, да, Пентакли, это род, семья, это сила. Это какие-то события семейные, может быть, праздники семейные. Это когда вот как раз мне должно хватать семьи, когда я могу ее обрести через какие-то правильные свои мысли и действия. А для меня слишком важна семья, но вот... Когда мы завышаем какую-то важность, да, слишком что-то делаем чрезмерно, то получается наоборот, надо все как бы делать умеру, и не надо вот сильно завышать вот эту важность, да. И я живу ради семьи. Обычно, когда мы живем, все прямо отдаем семье, детям там полностью, да, и себе ничего не даем, нас перестает уважать, и вытирают ноги об нас, и мы потом удивляемся, почему я все делаю для семьи, да, уважения никакого нет. Да, потому что э, человека, который э, себя отдает всего, да, но его фактически нет, тогда, ну и как к нему относиться, как к пустому месту, как говорится, да, поэтому всегда надо заниматься собой, своим развитием, уделять время не только э, другим но и себе, да, идти каким-то, сво… иметь свои цели, ставить себе задачи, как-то развиваться. И тогда вас будут уважать, тогда к вам относиться будут по-другому. Давайте посмотрим теперь колоду. Трансерфинг реальности, которая говорит, как мы можем изменить реальность, меняя свои мысли и мировоззрения. Вам выпадает странник души самодостаточности. Интересно, в этом месяце карта повторяется у знаков, да, прям на одну тему как бы наталкивает многих людей. Что говорит эта карта? Вы как человек обладаете колоссальным потенциалом вы способны на все, только вам об этом никто не говорил, нас в детстве учат не ходи туда, здесь опасно у тебя это не получится, не берись за это или если что-то не получилось говорит, но ну, я так и знал, что у тебя это не получится и нас как бы приучают к тому, что мы никто что мы ничего не можем что от нас ничего не зависит, а карта говорит нет, вы обладаете огромным потенциалом, мы не знаем потенциал своего мозга, ДНК мы не знаем вот эти границы до которых мы можем дойти поэтому мы можем бесконечно развиваться, и каждый должен этим заниматься. Карта говорит, перестань искать истину в чужих источниках, а загляни просто в себя. Спроси себя, например, будущего, который уже успешен, да, как ты добился этого. И слушайте, что скажет вам вот тот успешный человек, которым вы хотите стать, и действуйте, как вам говорят, да. Спросите себя или себя будущего, или высшее, свое я, и ответьте на свой вопрос. Перестаньте оглядываться на чужой какой-то опыт, стереотипы, талоны, а займитесь созданием своих эталонов. Если у вас какие-то проблемы, сформулируйте вопросы, как бы задайте Вселенной, как я могу это сделать, как я могу это исправить, как я могу это решить. И ответ не придет вот так в одно мгновение. Да? Нужно подождать и быть просто наблюдательным. После того, как вы задали вопрос, нужно постоянно наблюдать, что происходит. Какие люди приходят, какие фразы вы случайно слышите на улице, какие фильмы вам попадаются, да, какие, может быть, книги, какие задачи перед вами стоят, какие двери открываются. Все это будет ответом Вселенной на ваши вопросы. Это нужно принимать единственное требование для того, чтобы настроиться на нужный сектор вот этого варианта в пространстве, когда у вас уже решена эта задача, да, необходимо получить элементарные какие-то знания, навыки по тому вопросу, вот, в котором вы хотите добиться успеха. Ну, потому что если мы хотим стать, например, президентом и ничего не делаем для своего развития, естественно, это маловыполнимая для мира задача, потому что человек все-таки должен обладать какими-то умениями, навыками, знаниями, Поэтому, если у вас задача стоит там, не знаю, разбогатеть, изучайте финансовые вопросы, да, пока вот ответ идет пока вот вам идут подсказки, пока вы их ожидаете, а начните что-то изучать, начните делать какие-то шаги, потому что Вселенная… Она дает помощь только тогда, когда видит, что человек действительно решительно настроен, когда он уже делает какие-то шаги, не просто мечтает дайте мне там богатство, да, а когда он делает шаги, начинает копить деньги, начинает э, меньше тратить, начинает откладывать, начинает изучать, а как вообще инвестировать, например, а как можно разбогатеть. И тогда мир видит, что человек настроен решительно и начинает помогать. Ну и, конечно... Прислушивайтесь голосу голос, э, сердца, своей интуиции, смотрите на знаки, потому что ответы вам идут, и двери будут открываться именно э, в какой-то нужный момент. Главное это заметить, не упустить. Итак, дорогие раки, э, у вас очень продуктивное может быть время сентябрь, да, когда нужно взять на себя ответственность, когда нужно не бояться да, каких-то вопросов. Э, надо стать вот прям таким каким-то человеком, лидером таким ярким проявлять все свои таланты, ставить себе цели, да, не ждать, что кто-то поставить, а самому или самой организовывать свое время, свои свою жизнь. У вас будет какой-то выбор перекресток, вы будете думать над финансами, и вы сможете хорошо решить эти вопросы. Если нужна помощь, вам помогут. Вы сможете что-то сделать для укрепления семьи, рода в материальном плане. Или сами можете помочь, или вам могут помочь, да. И здесь, чтобы вот это все у вас хорошо получилось, вам нужно немножко хитрить, вам нужно иногда идти в обход, вам надо думать, как это лучше сделать. Не правду матку в глазах, да, а подумать, а как донести до человека что-то, чтобы он понял, да, мою идею, чтобы он сделал так, как я хочу. Не наобум. В работе будет какая-то. Либо ситуация, что много работы, я устал и уже не хочу действовать, либо зависшая, подвисшая ситуация, что я чего-то жду ответа, документов или какого-то решения да, в будущем, может быть, да, что может измениться, но я пока не знаю, как оно повернется, все, как оно разрешится, все. И здесь нужно чем-то пожертвовать, нужно быть, пожертвовать энергией или временем или финансами, или ресурсами какими-то, либо пожертвовать какой-то своей маленькой задачей да, или идеей, для того, чтобы добиться большего. В чем-то, может быть, вот такому нужно пожертвовать. Так. Ну и смени точку зрения. Да, не пропусти возможности, которые вам даются по решению семейных вопросов, по решению вопросов отношений. И к решению каких-то кризисов Возможности у вас точно будут Надо их только использовать Рассчитывайте на себя Если вы рассчитываете, что вас кто-то должен поддержать Конечно, хорошо, если нас поддержит, Но всегда нужно рассчитывать а, только на себя И нельзя отказываться от семьи Ни при каких обстоятельствах Ни от родителей, ни от детей Ни от родственников да, Потому что это а, даже тети и дяди Допустим, ваших детей да, Они влияют на какую-то сферу их жизни Поэтому нельзя кого-то вычеркивать из жизни Потому что кто-то твой Допустим, ты отказался от дяди А твой ребенок, потому что его не любил Потому что он был какой-то нехороший А твой ребенок станет на его место Потому что не должно быть пустых мест Зачем вам это надо? Всех принимайте, всех понимайте И тогда все у вас будет идти хорошо Неважно, как вам относится Важно, как вы относитесь Так, Ну и не забывайте о том, что Должны быть вы самодостаточными Знать о своем большом, огромном потенциале не ищите истину у кого-то, а делайте свою, как бы истину, свою жизнь. И задавайте вопросы Вселенной, прислушивайтесь к сердцу, Вселенная обязательно вам ответит. Я желаю вам, дорогие раки, удачи, процветания, любви. Пускай у вас все получится в этом месяце, у вас хороший месяц для решения вот каких-то финансовых, семейных, родовых вопросов. Но проявляйте хитрость, гибкость, не идите на пролом, все получится. Удачи вам! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До новых встреч, дорогие друзья!